компания Ютер обратилась к консорциуму кредитору с просьбой списать 30 миллиардов рублей из общего долга. Это одна из самых обсуждаемых новостей этой недели. Существуют разные взгляды на то, возможно ли это или невозможно. Возможно или нет, я думаю, это кредиторы для себя так сказать, будут решать. Но, на мой взгляд, нужно учитывать следующие факторы, что, во-первых, надо сказать, что любая авиакомпания, которая является должником, она может расплатиться по своим долгам только в том случае, если она работает. Тогда остается потенциальная возможность. Если авиакомпания закрылась то все долги переходят в гипотетическую плоскость, потому что никакого имущества компании заведомо не хватит, чтобы по этим долгам расплатиться. И в этом смысле можно только сказать, там, адресу, обращаясь, может быть, к кредиторам, что вести разумную политику, чтобы получить хотя бы часть. То есть понятно, что часть долгов, она, видимо, стала безвозвратными. Но в то же время уничтожать компанию полностью, это уничтожить все возможности возврата долгов. И, к сожалению, были у нас... В авиации такие примеры, я думаю, самый яркий пример это компания КДАвиа, которая даже получила господдержку, ну, ну как получила, господдержка была выделена, но компания не успела ее получить, потому что в силу нетерпения кредиторов, в общем-то, был запущен процесс ее банкротства с остановкой свидетельства сертификата эксплуатанта, и, соответственно, компания была остановлена. Если бы удалось провести вот такую вот реструктуризацию «ЮТЭЙР», это был бы очень показательный пример того, как компания может все-таки решить проблемы финансовые и накопившиеся финансовые проблемы, не прекращая своей операционной деятельности. Вот, в общем -то, ну, это мы примерно видели... так же, как произошло с американскими авиакомпаниями, да? которые после 11 сентября оказались несостоятельными, и их на протяжении десятилетия тащили с тем, чтобы они продолжали деятельность. Да, все крупнейшие американские компании прошли через процедуру банкротства, то есть они прошли через процедуру именно э, финансовой несостоятельности, и наверняка там было списание долгов, которые были просто невозвратные. Ну здесь, мне кажется, еще очень важный фактор, что для Западной Сибири ЮТР является абсолютно системообразующей компанией, угу. которую едва ли кто-то в состоянии заместить, пожалуйста. Раздаются такие голоса, что проще организовать новую компанию там, с чистого листа, но мне кажется, что это слишком наивный взгляд. Система, которую ЮТР выстроил, выстроил в регионе, создавалась там на протяжении 20 лет с немалыми трудностями, с огромной поддержкой региона. И я, честно говоря, не думаю, что какая-то существующая компания или уж тем более новая способна эту функцию носить. Ну, это просто невозможно вас, как бы, подменить целиком эту маршрутную сеть. И опять же таки практика показывает, что у нас в общем -то, за последние 20 довольно много компаний покинуло рынок. И на мой взгляд никогда не было такого, чтобы маршрутная сеть в результате вот такого ухода компании, она бы сохранялась полностью, то есть все равно какие-то направления уходят. Потому что для авиакомпании есть какие-то... Ну, там привычные направления. То есть направления, которые убыточные, но которые она поддерживает за счет, ну, в силу каких-то интересов. Ну, и вплоть до того, что если авиакомпания местная, то это место, где они живут, и им некуда оттуда уезжать. Вот. Если приходит какая-то другая компания, понятно, что она сохранит те рейсы, которые были прибыльные, но по поводу убыточных рейсов, в общем, она не обязана это делать. Если это не какая-то социальная необходимость, но тогда это будут... Новый этап переговоров с региональными властями и получения, Субсидии. получения Субсидии. дополнительных субсидий. Ну что ж, будем следить.